А у меня его нет. Я вам больше скажу. Я вообще фактически не, за, не могу ни не соцсетям, не уделяя внимания, у меня нет просто нет времени никакого, ну, жизненного пространства, у меня нет на это. И очень, в общем-то, я этому рада. Я могу позволить себе уделить внимание другим вещам. Ну, да, классификация, вот она. Стандартная, ничего, ну, вы не узнаете в ней, все, все известно. То, что мы с вами сейчас и обсудили. Единственное, что вот в свое время я у своего доктора, ортопеда, с которым я работаю, я у него попросила атлас такой, у них этот моделировка чего-то там. В общем, какой-то ортопедический такой атлас. И я себе выписала а, норму приблизительную размера коронок каждого зуба. Но мне это нужно... Мы вчера просто про шаблоны с вами общались, что вот, доктор говорит, что у них требование такое, они по шаблонам только имплантируют. Я имплантирую без шаблонов всегда. Все мои три попытки имплантации шаблонов закончились шутками просто. Шаблоны. Ортопедическими, вот это вот ужас. Да я не знаю. Технику? Да я не знаю. Не Нет, я делала два раза по шаблону все на четырех, на верхней челюсти. Мы с доктором переплевались, и он мне сказал, говорит, хватит это заказывать, ты ставишь все по КТ лучше, чем все эти. Как ш... Ну, я делаю. Итак. А какой выход? У меня бывают ситуации, когда ничего другого не решить. На верхней, стараемся только на верхней делать. Для низа у меня много вопросов там. Да, провизорную, а потом уже как бы через полгода мы даже иногда 6-8 месяцев выдерживаем для... Но пока что как бы результаты хорошие. И два, по классике, два. Четыре, ну да, два и два. И вот вот последний раз мы делали, я, по-моему, двадцатку ставила, да, вот, вот э, в, в, в дистальные имплантаты, 20 длинного. Длина, 20 мм. Или просто давайте вы мне это покажете, я не вижу ничего отсюда, я вам признаюсь. Я не вижу, я с таком подойду, я не вижу что то что-то показывать. Допустим, это кончики, имплантов, это основание, это квальция, я не самый лучший художник. Это что, это верх? Это... И так не ставится? Наоборот? Ну, Наоборот углы же? Да, да. Наоборот углы. Это тоже, естественно, к переимплантитам относятся, просто это, этим методом не все работают. Вот так. Где вы говорите про кость? В каком месте? По мне, должна быть Вот Здесь? Почему? В идеале. Чаще не стали? Потому что у вас не планка Чаще не стали называть, да, об этой кости. Но пока вот как бы мы контролируем, мы каждый год делаем все равно эти исследования, ну, там, компьютерную томографию и делают этим пациентам, Но пока что нет, такого нет проблем. Я думаю, что здесь очень много зависит от переходников вот этих, потому что один раз нам пришлось эту историю выполнить на системе, которая не предназначена, и вот там у нас были проблемы. Угу. Мультиюниты вот эти все, которые это там... мне. Я вот этим сделаю только на Нобеле, только. Но однажды мне пришлось выполнить эту работу на Альфа-Билл, это было... Ну, просто нам пришлось выручить человека. Вот и все. И именно только с альфа я имела одну проблему. Вот пока что выполненное на Нобеле у меня не вызывает никаких вопросов. Единственное, что я не пользуюсь их шаблоном, у меня есть гайд их, вот эта вот линейка обычная, и я ставлю по нему. Если у него показания, то, конечно, это в любом случае несъемная конструкция. Это другое качество жизни. Это то, как мы с вами будем лечить переимплантит с атрофией. И с вовлечением или без вовлечения а, костной структуры. Вы извините, Лпрос, просто это такая, это очень отдельная история. Это как бы, ну, это, это ну, мало читает три дня этот курс. Как бы. Да. Вы же понимаете сами, что человек, человека, который работает постоянно, все время все равно есть вопросы. Они возникают по ходу нашей просто клинической практики. А если человек только сидит за письменным столом, то он может только компилировать эти вопросы. Все нашли, да, у тебя все? Вспоминаем наше вчерашнее занятие. В области рецессии на имплантатах было множество предложений, но все до господина Зукеля очень боялись делать в области имплантатов вертикальные разрезы. Поэтому все методики были а-ля карман, карлорацки, вот какие-то такие вещи, чтобы ни в коем случае не выполнить мне вертикального разреза в области имплантатов. Это связано, естественно, с тем, что там все очень деликатно и питание ухудшено. И все, что мы делаем, мы должны в области переимплантной зоне умножить на 2. Всегда все наши превенции должны быть умножены на 2, в отличие от всех тех историй, которые мы делали на зубах. Но э -э, профессор Зукели человек такой. Авантюрного склада он характера, и любит все новое. Я бы не сказала, что он прям такой экспериментатор, но он, наверное, новатор. Вот так я бы к нему отнеслась. И он предложил делать простое наше с вами любимое корональное смещение. Надежный, стабильный метод для имплантологических ситуаций, связанных с рецессиями, как с вовлечением костной структуры, так и без нее. Но единственная оговорка всегда с применением, без вариантов свободного десневого трансплантата. Как вы думаете, с какими особенностями можем столкнуться в этой операции? Ну, пока с особенностями, не с последствиями. Давайте до осложнений пока. И зоны. Прекрасно, спасибо. Контаминация меня мало сейчас волнует, мы с ней боремся. А вот мертвая зона, это такая, да, отправная точка. Если у нас с вами вчера мертвая зона, это была поверхность корня, это, конечно, не имеет питания, но это свое родное. Мы его буферизировали. Он уже приобрел вот эту хорошую, правильную поверхность, бесклеточный цемент, корня. И это наша нативная структура. То это просто железо. Ну, или это там, диоксид циркония, если это абатмент, да, или какой-то металлический абатмент и так далее, в зависимости от той ситуации, в которой мы работаем. Соответственно,. Здесь вообще разговор может идти только о чем, что мы увеличиваем, что увеличиваем при установке свободного десневого трансплантата и размером трансплантата не забудем, да, увеличить тоже. Хорошо. Значит, а насколько мы его будем увеличивать? На такой же размер, как минимум, это минимум. На два. на два, на два, и вот здесь я вам сегодня покажу, Зукели этого не делает, во всяком случае, я его не видела в его операциях это, потому что он показывает и ролики свои, когда, ну, как он выполняет это, я не видела, я вам вчера уже показывала, да, вот эти расщепленные крылья вокруг, по проксимальным сторонам вертикальных разрезов. Вот я для себя стала в области имплантатов их делать по определению всегда. Потому что это зона питания для трансплантата, и ты можешь сказать, что он у тебя там не умрет. Точно. Но это на два, потому что еще туда нам нужно завести. Вы помним: да, что мы не только будем как при рецессии на зубе фиксировать вот в этой зоне, у нас получается трансплантат будет вот здесь. Соответственно, и размер трансплантата мы тоже увеличим.